Сегодня председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов провел онлайн-встречу с руководством общероссийского профсоюза бортпроводников гражданской авиации. «Я знаю, что в связи с так называемой регуляторной гильотиной отменили многие нормы действующие еще Советского Союза. Но если я правильно понимаю, сейчас получилось, что норматива о регулярном медицинском осредительствовании бортпроводников и РСАТА вообще сейчас не действуют никакие нормы. Вот я хотела послушать вас, узнать, какова ситуация, чем помочь, как поддержать. Основная проблема, утверждает президент профсоюза, в том, что нормативные документы, которые регламентируют обязанности бортпроводников, создаются без их участия. Нагрузка на бортпроводников очень большая. И что получается, что... Приходят молодые люди, отлетав 3-5 лет, а их через вот этот период, через 3-5 лет, их списывают по состоянию здоровья. Это происходит в основном из-за того, что бортпроводникам нужно налетать за месяц 80 часов. И если ставят только короткие рейсы, например, в Уфу или Сочи, то сотруднику приходится работать без выходных. Мы бы хотели вас попросить, чтобы вы, может, вы вышли из Канады инициативы по поводу изменения 139-го аппликата в положении об особенностях режима труда и отдыха лётного состава гражданской авиации. Кроме того, обсудили увольнение профессионалов, медосвидетельствование летного состава – проблемы, возникающие в связи с регистрацией воздушных судов не на территории России. Сергей Миронов, как законодатель, готов помочь с улучшением условий труда бортпроводников.